Приветствую всех и сегодня мы рассмотрим то, как сделать патруль для наших НПС. Как мы помним, мы сделали убийство, но они у нас стоят просто статически, поэтому это как-то не камельфо, поэтому мы сделаем то, чтобы они могли передвигаться. Итак, давайте приступим. Для начала создадим контроллер для наших AI. Давайте перейдем в Blueprint класс в All classes мы найдем AI контроллер и нажмем Select и назовем его Enemy Controller AI контроллер Здесь у нас какой-то особой логики в этом уроке не будет. Мы здесь просто будем делать э, run behavior 3 и потом выберем здесь наш э, behavior. Так, соответственно, давайте перейдем в artifical и выберем behavior 3. И назовем его enemy bt. И снова перейдем в ту же вкладку и выберем э, Blackboard. И назовем его Enemy BB Blackboard. Э, теперь откроем Enemy BB. И у нас, как мы видим, уже автоматически становится наш Blackboard. Есть в каком-то из вариантов, не знаю, у вас здесь не будет. Вы просто нажмите и выберите свой Blackboard. Ну и если у вас несколько блэкбордов, к примеру. Так, давайте сразу сюда поставим sequence и нажмем New Task. То есть новая функция для нашего NPC. Давайте ее сразу назовем BTT и назовем его set target point. То есть мы будем перемещаться по поинтам Так, теперь давайте перейдем в blackboard и здесь нам понадобится несколько переменных. Первая переменная типа object это у нас будет enemy. Вторая переменная типа Object будет у нас Target Point. Третья переменная типа Integer у нас будет Target Index. Так, теперь в Enemy мы нажимаем на эту стрелочку base класс нам нужно выбрать actor и также в target point нам нужно выбрать actor поскольку наш npc и наши таргеты являются актеры сохраняем и закрываем так теперь мы перейдем в set target point и здесь мы нажмем Override и выберем функцию Resave Execute AI. Что здесь нам нужно сделать? Во-первых, cast на нашего персонажа. Cast to base enemy. И теперь нам нужно открыть нашего enemy и создать э, функцию target point тип э, actor и также нам нужно выбрать что это массив array compile сейф э, нажмем сюда на глазик чтобы мы видели э, в сцене эту переменную и можем закрыть хотя нет перед закрытием мы в класс default A.I. Controller класс выберем нашего enemy A.I. Controller и теперь можем закрыть. Так, теперь мы с base enemy мы достанем наш массив get target point и запишем его в переменную, PromoteVariable. был target point подключим и давайте это внесем в переменную коллапс функцию точнее collapse to function и назовем get target point Так, следующее что нам нужно сделать это взять наш э, get target point вытащить с него get то есть получить э, наш point по индексу и как мы помним мы создавали в blackboard э, переменную индекс поэтому здесь э, назовем target индекс и здесь нам нужен э, Blackboard Case Selector, чтобы достать информацию из нашего блэкборда. Достаем get. И здесь нам нужно get э, Blackboard Value Integer. И помещаем его на наш integer в функцию get следующее что нам нужно сделать это еще одна переменная target point так target point у нас есть давайте target set set target point достаем переменную get и нам нужен setValueAsObject и подключаем наш get. То есть таким образом мы передаем информацию из нашего NPC, то есть информацию о его э, точках, которым он перемещается. Мы достаем эту точку по индексу, который записывается непосредственно в наш blackboard то есть по дефолту там стоит соответственно 0 мы для начала берем нулевой индекс и перемещаем его в сет blackboard переменную target point так давайте я открою blackboard и target point мы сюда перемещаем информацию так После того, как мы переместили эту информацию, давайте мы запишем это в функцию collapseToFunction и назовем ее setTargetPoint. Так, проблема с названиями. Давайте назовем Select target point Перейдем в эту функцию. Здесь нам нужен return node. И наш индекс мы подадим также в конец. Чтобы мы могли с ним работать следующей функции так а следующая функция у нас э, должна вычислять следующий point э, так что мы сделаем мы возьмем target point нам нужна его длина length Дальше мы берем из текущего таргет-поинта, который мы передали в Blackboard, делаем э, increment int, то есть плюс один, мы добавляем единицу к нашему значению. Э, так, после чего мы берем процент. от длины. Дальше мы берем Target Index, Get, делаем set integer. То есть мы изменяем нашу переменную в Blackboard и подаем, соответственно, результат нашего процента. А процент от B. И давайте это занесем функцию. Collapse to function. Это будет set next target point. И теперь что нам нужно? Это в behavior tree нам нужно, соответственно, выставить set target point единственное что мы забыли нам нужно эти перемены сделать editable то есть видимыми и теперь здесь мы выбираем индекс target index target index target point соответственно target point все логично дальше мы делаем move to где мы выбираем target point то есть идти к target point а к какому target point соответственно мы вычисляем здесь и также делаем wait то есть ждать к примеру ну пускай будет 5 секунд пока что для нас это не критично так следующее что нужно сделать это соответственно вытащить nav mesh это у нас находится volume и здесь nav mesh bounce volume и растянем его На определенную площадь и что мы можем еще сделать это добавить соответственно target point то есть поинты по которым у нас будет передвигаться персонаж давайте один target point второй target point третий четвертый пятый теперь откроем нашего enemy и здесь у нас есть дефолт target point мы выбираем 5 target point of пишем target point скопируем название и теперь target point 1 target point 2 target point 3 Target point 4 и Target Point 5 Так и давайте посмотрим. У нас соответственно ничего не происходит. А не происходит оно потому, что не выбрали же в контроллере наш behavior 3. Так, выставили э, enemy behavior 3. И что еще мы забыли сделать? Это в set target point э, нам нужно сделать э, finish execute. Так finish. finish да finish execute success ставим галочку и еще нам нужно сделать то чтобы персонаж перемещался с адекватной скоростью выставим 140 compile save запускаем и как мы видим наш персонаж двигается он идет до определенной точки останавливается и идет к следующей точке останавливается и идет соответственно к следующей и так он будет ходить по кругу причина того почему не проигрываются анимации мы же ведь назначили анимационный blueprint не проигрывается по той причине что нам нужно сделать отдельный анимационный блокпринт для э, нашего enemy. Э, давайте character. Так, нет, манекен, animation. Э, здесь у нас есть анимационный блокпринт. Э, сделаем дубликейт enemy, anime, bp. И что я здесь выберу? Э, здесь у нас есть character reference. И у нас есть каст, э, но каст у нас соответственно идет э, на другого персонажа. Поэтому здесь нужно сделать каст э, base enemy. Заменить наш каст. Так, э, Promote Variable, base enemy. Эту переменную мы удалим. Так, и везде, где есть Character, нам нужно ее заменить на Base Enemy. Base Enemy. Base Enemy. Так, base Enemy. Uh, turn, uh, поскольку у нас не поворачивается вместе поэтому мы эту переменную уберем пока что. Так, Compile Save. И установим... Так, где наш персонаж? Uh, установим этот анимационный blueprint для нашего персонажа. Так, EnemyAnimBP. Так, Anom. Ну, конечно же, я назвал интересно. AnimBP. Так. Так. Нажимаем Play, и теперь наш персонаж спокойно двигается до своей точки. Почему отдельный анимационный blueprint? Я скажу то, что, как мы видим, то что у нас персонаж от первого лица. И те анимации, которые будет использовать в дальнейшем наш персонаж, они не совсем подходят под а поскольку там будут немного искривлены руки для того чтобы адекватно отображаться перед персонажем и это со стороны выглядит не совсем реалистично поэтому для а лучше использовать анимации более так сказать правильно и на этом наш урок подходит к концу, всем спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал, думаю в скором времени еще выйдет пару уроков по искусственному интеллекту, поскольку у меня были эти уроки, но я удалил их из-за непригодности. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!